Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Благодарю вас за подписку на мой канал, за те комментарии, лайки, что вы оставляете. Мне очень приятно видеть от вас обратную связь. И дает мне стимул дальше выпускать для вас бесплатные ролики и помогать вам в ваших жизненных ситуациях. Сегодня я проведу очень сильный, очень мощный заговор, ритуал, чтобы узнать мысли вашего любимого человека о вас, понять и узнать, что он думает о вас, его сокровенные мысли, войти в его подсознание. После данного ритуала заговора. Вы сразу же поймете, что мужчина, если это смотрит женщина, чувствует к вам и какие его самые сокровенные мысли и желания у него есть. После того, как мы проведем данный ритуал, первое, что вам будет приходить в голову, что вам будет навеивать на ваше подсознание вселенная, это будут мысли вашего партнера. Данный ролик нужно смотреть с первой секунды по последнему, так как данный ролик является заговоренным и имеет мощную силу с первой секунды поэтому если вы хотите чтобы ритуал данный подействовал смотрите пожалуйста с первой секунды по последнюю итак начинаем данный ритуал представьте вашего мужчину расслабьтесь представьте представьте место где-нибудь на природе представьте вашего партнера как медленно вы к нему подходите Просмотрите вашего партнера с головы до пят. Увидьте каждую деталь его. Каждую черту его лица. Вспомните его поведение. Настройтесь на одну волну с вашим человеком. Почувствуйте его еще сильнее представьте как вы медленно входите в его голову как вы общаетесь как наяву как вы дарите любимому человеку свое тепло и нежность как вы дышите с ним в унисон подумайте о том что он давно хотел с вами встретиться, с вами поговорить, сказать вам что-то важное, подойдите и обнимите мысленно вашего партнера крепко-крепко и постойте в таком состоянии несколько секунд, посмотрите вашему партнеру в глаза, Скажите ему все, что вы думаете о нем, что бы вы хотели ему сказать. И снова смотрите ему в глаза. После этого возьмите человека за руки мысленно и постойте в таком состоянии также несколько секунд отпустите руки данного человека и представьте как между вами идут солнечные лучи а именно от его сердца к вашему сердцу и от вашего живота к его животу эти лучи очень сильные очень мощные и соединяют вас вы одно Представьте, что теперь со своим партнером вы будете навсегда, что ваш партнер больше вас никогда не оставит, никогда не покинет. Ставьте, что вас ждет с ним самое светлое будущее самое лучшие отношения, которые у вас когда-либо были, будут именно с этим человеком. Вас ждет очень светлое и радужное будущее. И теперь отныне все то плохое, что между вами было, что являлось вашим недугом, отойдет и отныне настанет только светлая полоса расслабьтесь некоторое время побудьте с ним в этом состоянии еще расслабьтесь и я немножко подожду и дам вам побыть в таком состоянии почувствуйте партнера еще сильнее. А теперь отпустите всю эту ситуацию. И первое, что вам сейчас придет в голову, что ваш партнер сейчас вам будет говорить, это его истинное чувство и мысли к вам. Сосредоточьтесь и услышьте сейчас его мысли в вашей голове. Услышали? Это мысли вашего партнера. Это его истинные чувства и самое сокровенное желание. Дорогие мои, напоминаю вам, что я провожу персональные Таро-расклады на любые интересующие вас темы и вопросы. Даю ответы на все, что вы спросите. Помогу вам разобраться в любой жизненной ситуации. Любые заговоры, привороты, Отвороты, присушки и также другие интересующие вас темы я поднимаю и провожу. Вы можете обратиться ко мне, находясь в любой стране мира, по вайберу, по номеру, который будет указан под видео. Я всегда помогу и отвечу на все интересующие вас вопросы. С вами была я, Катерина. Пока-пока.